Всем привет! Тренеры шоу «Зваженита счастливый» Мария Боржемская-Узилкова и Иракли Макацария вместе проводят время. Поклонники заподозрили, что между ними завязался роман. Один из самых завидных женихов Украины, Иракли Макацария, опубликовал своим микроболом фото с девушкой. Ею оказалась коллега ведущего шоу «Зваженита Счастливей Марина Боржемская, тем самым заинтриговав всех своих поклонников. Неужели у пары завязался служебный роман? На фото молодые люди запечатлены в студии одного из ток-шоу. Иракли позировал в джинсах, белой футболке и черном пиджаке. Марина была одета в розовую юбку-плюссе, белые кеды и серый джемпер, который звезда кокетливо приспустила с одного плеча. Некоторые подписчики считают, что из Иракли и Марины получилась бы красивая пара. Напомним, Иракли искал свою любовь на проекте «Холостяк», однако его роман с победительницей шоу «Аленой Лесик» не привел к серьезным отношениям. После участия в шоу «Танцы со звездами» Иракли приписывали роман с Мишей Андраде и его партнершей по танцам Яной Заяц. Однако сам ведущий отмечает, что его сердце свободно, а он пока не встретил ту единственную, с которой готов создать семью. Поклонники надеются, что его служебный роман с Мариной окажется правдой, а не пиаром ради поднятия рейтингов шоу и желают своему кумиру самого лучшего. 34-летний грузинский шоумен неоднократно признавался, что его сердце свободно и он открыт к новым отношениям. В связи с этим ему стали приписывать роман с коллегой по проекту Мариной Баржемской, которая рассталась с мужем Вячеславом Узелковым и перешла в статус завидной невесты. Иракли и Марина с удовольствием подогревают интерес к этой теме, кокетничаясь друг с другом на публике, а также часто появляются вместе на различных мероприятиях. А пока слухи набирают обороты, Марина эксклюзивно для Клач высказала свое мнение об Иракли и отношениях с ним. Так, о своем конкуренте по проекту Сважени-то счастливий» Божемская отзывается очень лестно. Я ни в коем случае не вмешиваюсь в процесс тренировок Иракли. Это будет некорректно с моей стороны. Я смотрю на то, как он выглядит. Для меня очень важно, какие у него физические данные. Ведь если человек умеет себя создать таким, значит сумеет это сделать с нашими участниками. А еще Марина Маржемска, как никто другой, верит в успех Иракли на проекте. У Иракли очень хорошие шансы на проекте. Единственный его минус – он слишком добрый. Я не вижу каждую его тренировку. Возможно, там он ведет себя по-другому, поскольку здесь надо быть холоднокровным, уметь отключать чувства и эмоции. Но в целом он мне нравится, как конкурент. Я видела его работу на открытых тренировках, которые у нас проходят вместе. У него есть потенциал и есть все, все возможности привести своего участника к финалу. Некоторые подписчики считают, что из Иракли и Марины получилась бы красивая пара и надеются, что его служебный роман с Мариной кажется правдой, а не пиаром и желают своему кумиру самого лучшего. Всем спасибо за просмотр! Ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новое видео. И всем пока-пока!